Воронье кружит, по нашей душе Налетели тучей грозовой. Затянули небо, низко кружат, Ждут своей добычи дармовой. Но пока под диафрагмой голка Сердце не сдающийся мотор Бухает, и в бой, как на прогулку, Под нетерпеливый гвалт и ор, Воронья в пыли, грязи и саже, мы летим таким же вороньем И уже не молимся, и даже За победу, братцы, не орем. Боевыми роботами, молча, в бой идем. В последний ли Бог весть? Сами разберемся, раз не хочет. Нам сейчас помочь он, если есть. Не издав ни возгласа, ни стона, Пополняем черных птиц ряды. Где-то дома с грохотом иконы Падают в предчувствии беды.